Очень просто можно приготовить из курицы домашнюю ветчину, и не нужно особых продуктов или приспособлений, и времени на подготовку уйдет не слишком много. Чтобы ветчина имела яркий куриный вкус, я не добавляю ни крахмала, ни яиц. Плотность ветчине придает желатины плотная упаковка. Режется такая ветчина тонкими ломтиками и хороша на вкус. Досматриваем ролик до конца и записываем ингредиенты. Подготовьте ингредиенты. Снимите с курицы всю мякоть. Шкурку рекомендую оставить, она придаст чине сочность. Нарежьте мякоть удобными для мясорубки или блендера кусочками. Филе отложите. Мякоть курицы, за исключением филе грудки. Пропустите через мясорубку с крупной решеткой дважды, филе грудки нарежьте вручную кубиками средних размеров, таким образом, на срезе получится красивый мраморный рисунок. Посыпьте измельченное мясо желатином и добавьте пряности. Подписавшись, не пропустите новые вкусняшки. Тщательно перемешивайте до образования тонких белых нитей в глубине измельченного мяса. Это необходимо для уплотнения фарша, чтобы ветчина при нарезке не распалась на части. Отрежьте кусок рукава для запекания нужной длины и крепко завяжите один конец. Выложите фарш в рукав, располагая его по одному длинному краю. Уплотните фарш по всей длине, постукивая пакетом по столу, Подверните лишнюю ширину рукава вокруг будущей ветчины, заверните второй край и завяжите его, перетяните ветчину ниткой вокруг на манер колбасы, все это в дальнейшем также облегчит нарезку ветчины. Выложите упакованную ветчину на решетку пароварки. Варите на пару при закрытой крышке полчаса, затем еще 15 минут при самом минимальном кипении. Готовая ветчина – плотные, с небольшим количеством бульона внутри, приятного оранжевого оттенка снаружи. Теперь ветчину нужно остудить и еще уплотнить, можно виоложить ветчину под небольшой груз между двумя досочками, я заворачиваю горячий батончик ветчины в пищевую стрейч-пленку, туго закручивая концы и связывая их, чтобы крепко спеленать, отправьте сверток в холодильник до полного остывания. Остывшая ветчина замечательно режется тонкими ломтиками. Подавайте ветчину к завтраку или на закуску. Приятного аппетита! Подписка на канал, гарантия свежих вкусных рецептов. Теперь о составе нашего блюда. Курица, полтора килограмма. Желатин, 1 столовая ложка, полная. Сушеный чеснок, 1 столовая ложка. Паприка, 1 столовая ложка с горкой, петрушка, 2 столовые ложки, рубленая мускатный орех, четверть чайных ложки, соль, по вкусу, перец, по вкусу, количество порций, 10. Подпишись и поставь лайк, чтобы не пропустить следующее видео, которое поможет вам вкусно готовить. Друзья, жду вас снова.